О, это ты не пишешь. Здорово. Ал, понимаешь, ты у и.. Ха? Явился? Путешественник в обязательном порядке. Ну чего привез? Гору вшей? А ты что, счет по ним в колхозе, соль ведешь? Да на тебе их и не перечесть. Как песок морской. На человека-то не похож, а так топор изношу. Да и не топор, я пишка. Не топор. Был епишка. А теперь бригадир 6 бригады, Епифан Васильевич Чанцов. Видал? Да, да нет тебе место краси. Да. На трон-то дурака посади, все равно царь будет. Идите. Вредить? Эх ты. Может, я страну искал для общего блага? Это ж какую такую страну? Мурай. Ну и оставался бы там. Нам бы легче жилось без вас, чертяков. А под окнами не лазить, ноги выдернуть. Да. Невкусно принимаешь. Свет, свет, свет, свет. Это я, я. Никита Гурьянов действительно, я не стал свет. Ай, Никита Семенович. Ай, Никит Семенович, это, это... это научил сырье. Я теперь научил сырью, а не вор. И не спекулянт какой-то. Ты из каких-то перебудешь? А из единоличных мы. И еще твой кум. Фират Гусев, вот, пара нас на, на селе, а ты жив! Жив! <свист> Любознатель, да! <свист> а тут болтали! <свист> Черков! О, память-то! <свист> Пять лет на селе не было, а свой дом нашел! Мы живем еще. Дзерка. <связывая> во! Вот ты во! <связывая> Это кто? Племяш твой, Кирко директор МТЦ. Заметальес, слышь, что нинча, что произошло-то. 17 человек. Пойдем к Филату Вучеву, а? Поговорим? Пойдём? Ну что ж, можно. Пойдём. Вот так и колесил по России пять лет. Пять лет. Ну, а страната, страната, страна, страна Муравья. Как она? Земля там что? Непознательно. Мужику, земляк. Мужику. Мужику. Мужику. А газеты там есть? Газеты? Нету. А тут газеты одолели, что Ну, а... Милиции, к примеру, там есть. И милиции и кум нет. А как же с ворами? А там без замков живут. Зато, понимаешь, вот так по шаше идешь, торчат колы, а на колах башки. У. Ведь там как? Вора пымают, голову ему, как куренку. Шасть и на кол. Вот и нет воров. Да. Нет, а, а пахать, к примеру, как любознательно. О, да там пшеницу ты никто не сеет, сама родиться. и картошка тоже, а, и а, а праздник там шесть лет. Чего? Празднует, говорю, шесть лет, а седьмой работает. Любознательно. А самое главное, сам себе хозяин. Ну, вот а что же ты там не задержался? И нас бы выманил, любознательно Так ведь из виду скрылась страна-то. Уж где вот я только не был. И на Урале был, и на Хапре был, и на Днепрострои был. Ну, доехал до Батума. Город такой на море. На море. На море, граница. Тут стал быть мы, а там турки. Турки, турки. Я и подумал. А ну, Никита Молченик, сцапают тебя турки. А да мужского существа лишать, да баб пошли в Гореве Подумал вот так, да и назад. Стало быть, нет такой страны муравья? Есть. Коль мужик на земле живет, такая страна есть. Ты шо, Дави Серко дом свой нашел. Ложь Тита дом свой знат. А племяш твой, укоротитель, против естества идет. Не зря. Ондер получил. 17 человек на селе отравили. Вот те. Ондер. <к96> Слышу, все. Ед кто? Так и чай, Илья Максимович, плакущих. Вот еще. Идем к параде его. Нашего семейства прибавил. Кит Семенович укатил, его плакующего изъяли. Отшлепал он года четыре на Беломоре, во где отпустили. Вернулся и в колхоз вступил, вот что выдумал, а потом жрать перестал. Люди, пусть одни, во, глянь какой, видишь? О, смотри. Узнаешь ли меня, Илья Максимович? Узнал, узнал. Слышь, гробнее сделай. Знат, мастер я, по гробам-то был. А тебе какой, Илья Максимович? На ошичках? Ами гнобусом. А? Эко и столб свалился. А меня узнаешь? Ну, чай Никита Гурьянова. Вот и все. Не тревожься. Нет, стал. А чего бы сделал, нежели бы встал? Да власть тебе! Да медаль твою старшинскую на грудь! С всех рвал! Ты чего? Господи. Ты громче, громче! Выкладай! А я вот чего! Я носу тебе... Я, может, колхоз ступлю? Дуры в башке твоей не А чего твоя башка стоит? Ты вот на! На! Поставь! что? не надо! бы я мог. Вот а и смог. Яйца поставить не можете, а миром лезете управлять. Башка. Качан твоя башка. Что? Родня потянула. Ну и ступай назад с родной земли. Ступай! Чели позабивались. Таракан. Явился, путешественник. Явился. И в полном порядке. Так. А, -а. а ты что ж тут без меня? Орден, зашив. Зашив. Э -э. Женился? <сnat> да нет еще. А чего ждешь? Наш рот прикончить хочешь? Да вот ведь все еще богатую невесту ищу. А -а. Это тебе еще нашинской крови осталось. А -а. Ну, слышал. До да дилектора допер. Допер. До а что ты, дядюшка, анкету с меня снимаешь, что ли? А ну, -а какая то моя как тебе теперь величать, а? Товарищ дарки или а как? А ты вот что, ты зови, так сердце вели. Ну вот что, племяш. Ну, изъездил я страну, вдоль и поперек. Назад, как видишь, вернулся. И. Ну, покажи суть дела. Да уж больно мне, дядюшка, некогда. Ну да ладно. Садись. Подвезу. Садись, садись. Дядюшка, вылазь, походи, погляди, в чем суть, разберешься, на плечах честь своя голова, а не рукомойник И одно заруби, что речь идет не о нас, а не, мы на земле крепко стоим, не столкнешь Вечерком-то заходи, самоварчик поставлю Захар Вавилович едет. Давай, сядь Захар. Давай, сядь Захар. А Ну-ка, ваша, да поживи, поживи. Ладно, Захар Вавилович. Здравствуй. Ну, как больные? Все поднимись, только вот бригадир Егоров маленько прихватил. А доктор был? Доктор? Да, да я сам ты дядя Захар, представитель колхоза, а не долго. А, да, но однако. А ты без однако. Мы его решили в дом отдыха направить. Правильно. Только надо подумать насчет нового бригадира на его место. Вот что, Захара так? Собери актив. Так. И мы обо всем побеседуем. А да, это можно. Вот так. Кей, кей командуй. Да, вот еще что. Никита Гурьянов приехал поздней ночью, как воришка. А, Никита Семенович, с приездом, Никита Семенович. Что, зерно ищешь? Да нет, чего искать, сработано, работы А чего копаешься? Зуб болит, сплюнуть хочу. На нашу радость. Так что ли, Никита Семенович? А ты не кори. А ты не плюй. Видал, что мы с землей сделали? Ну, видал. Ну, признаешь? А вот и не признаю. Врешь, признаешь. А я говорю, не признаю. Конечно, пить есть надо. Так и народ. Ну, и опять врешь. Да что ты, в врешь-врешь? Врешь. Научился баляс точить. Да ты чего? Ты мне вот в точку ответь. Сама сапоги покупала, Степанина Степановна? Ну, сама. Ну, вот пришла ты в магазин, смотришь обувку, и эти хорошие, и эти распрекрасные, а потом, говоришь, заверните мне вот эту парочку, и эту принесла домой, вот они милее тебе всех и стали. Ведь так? Ну, и Как не милее? Вот, вот. А мне, говоришь, полюбить чужую корову, чужую лошадь, комбайну там. Да Может, чужую курицу еще? Вы думаете, жизнь-то перевернуть? Все равно, что с гуленой девкой пофарсить. Да что она мачеха мне, работа твоя. Видал, как врет? А? Комбайна, машины. Да и кажи! кто из людей на верхнюю ступеньку поднялся? А, ну вот это дело другое. А то и ты про завел. Ну вот хотя бы Захар Вавилович. Или вон Епиха Чанцев. Анчурка Кудьярова. Ну помнишь, вдова, а теперь, брат, за курами ходит. Вот ты поди, потолкуй, погляди, пораспроси. Вот-вот. Сходи, сходи, иду. Здоровой, будь здоровый. Ой, здоровый. Милая, о, погодь, погодь, я вот сейчас тебя к Вершилу. Стой, стой, что такое спите-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, здорово. Сколько у тебя курта? Три тысячи. Один захворал, а на то <связь> То еще твой бы был, а то ведь колхозный. Ну-ка, дай-ка, дай-ка, твой, не твой, все мои. О, эх, тыр-тыр. Эдкая благая. Ведь у него ж занозы. Когда приехал-то, Никит Семенович? Вчера. Глянь, глянь, глянь, О! глянь, Глянь-ка, у бабы делает-то? умирал, а то в драк кинулся. Куры-то, и то не в живут. А ты сколько лет без мужика? Скучно, поди. Эх ты! У тебя мужика нет, а у меня бабы. Приходи как-нибудь. Я вот сама как брякну, м, прытка какой. Приходи, господи. за петуха спасибо, а языком не болтай. Ишь ты какая. Да, я поднялась на высшую ступеньку. Ты не признай, если меня не признаем. И весь сказ, мол. Ну, докладывай, Захар Вавилович. Всего и бригады выбыло 17 человек. Ну, а теперь все поднялись. Но только бригадир Гору прихворнул свое дело сделал, анализы. Говорит, что зараза произошла от заржавленных тазов. Тазы у нас не ржавые. Верно. Бактерию надо, видно, искать на двух ногах. Черепь завелся в колхозе. Они командуют ли Он же был удохлый. Никита Гурьянов приехал. Под окнами бродит. Не он ли? Матерь, рехнул. Не нет, нет, нет. Никита. Никита мужик такого сорта. Он, понимаешь, точку на земле ищет. И значит мужик с головой. Через такие головы дядя Захар иногда голову наших работников кричат. За Никиту Гурьянова руку кладут. Да, да, да. да. Вот как сейчас кладу? руку надосет. Захар Ну Захар Валя. Ты не кричи. Да я знаю ему. Я ему верю. Никите Гурьянову верю. Для чего это Абушка? Улыбаешься. Про Никиту тут. Видала я его. Как маленькой тысячи они а видят. Вот именно. В колхоз его принять? Ищи на место Егорова. пригодил. Ты Нончи, с какой ноги встал? И комсомол протест носит. А что? А что протест? Тогда головой надо подумать. Теша! Тихо, а! Хорошо сказала вот Аннушка Кудеярова. Вот ведь тычется Никита и не видит. А помочь человеку, сделать его зрячим, где это хорошо. Ведь наше дело не только в том, чтобы выращивать хлеб. О, вот-вот-вот, нужный он человек и хозяйственный. Да я его землицей приманю. Вот как... Пчелку мне компью. <связь> <связь> <связь> Бешенно! Разрешается. Ну, товарищ секретарь. Ну! Эй! Эй! Давайте сюда подводы! Наруем это место и досыпем! Тьфу, бешеный! Орел, орел! А чего орел? А, а ты тоже хорош! Нашел время! А тут, понимаешь, о тебе разговор был. Сторожем тебя хотят, пионером в клуб. Ну? Да на пахту, говорят, ты не способен. <сёк> да? и Еще чуть А вот и я тоже к самое говорю. А помнишь, как бывало? Воробейще не проснется, а мы с тобой уж в поле работаем. Как деймены. А теперь, чего обидишься Помоги мне, браток. На чем помоги, помоги. Наперед надо землю оглядеть. Что так, а... вот и земля. А ну кажи, кажи. В вот этой солончаки. Верно? Есть тут солончаки. Солончаки. Есть, солончаки, есть, я есть я да. А ты понимаешь, пойдем-ка брат. Гляди, какие земли нарезаны, а, пойдем-ка, а? Пойдем, пойдем, браток. Новый колхозник, вот тебе и бригада. Ну, ладно. Эй! Становлюсь у Постой! Вот послушаем, что еще народ скажет. Да. Ну, а как? Муравей искать будешь? <свят> Буду. На той на земле живу. Буду. Муравей проищешь? А хлеб в А ну-ка, расскажи, Никита Семенович. При Никите не осыпется. Может, его в банке пропарить? Да стеркай. В обязательном порядке. Да не тревожьте вы его стару болячку. Нельзя. Для проверки. Ну и а теперь чего мне? Да ничего, ничего, Никита Семенович, обживешься. Ведь когда в новый дом входишь, все кажется чудным. Такой характер ночным пломалось. Да Нет. Ну зачем твой характер? Вот что, Никита Семенович. Бригада Епихичанцева вызвала на от соревнования бригады Егорова. Ну. Ты ведь теперь мне бригадир-то? Ну. Вот тебе и подписывать. Так. Ну вы как все это забираете, а? Ну, пошли, пошли, Никита Семенович. Товарищ шанс, читай. Шестая бригада в следующем году обещает дать такой урожай. Пшеницы. 180 с гектара. Ржир. 20 пудов. О. Овса 150. просто 170. Ой-ой-ой. Отей-ой-ой. -ой -ой. да. <свят> И вызывает седьмую бригаду на соревнования. А я обещаю, товарищ Сталинов, собрать урожай. САМ-30. <свят> Сам-30? Сдал! Хвальбишка. Ничего, ничего. Даешь? Даешь? Принимаю! Принимаю! Подписывай договор. Да. да вот да. это да. Чего, чего, чего подписывай. А чего Давай, давай, давай. И? Гляди, закорючек какой-то поставил. А ну-ка. Эй, верно, закорючка. <смех> да нет, моя хвамильная роспись. <смех> <смех> Знаешь, как был графьята? то Они черкнут и... <смех> а на полях я тебе распишу. Ну, так из-за куста и ворона мостра. Посмотрим. Да и глядеть нечего. <смех> Было на фонтанке, стоя в почему Ну, он без студиона. Стоял из волн, встал в Вдруг, вдруг из волн волн, Чего ж не поможешь? А я тебе не говорил, чтоб с сундучком. Мало ли что ты мне говорил. Этко у тебя тут. щедров воды скребок давай Эх, и пропадала! Да ты не баба, ты король! Вот что скажу! Я как смажу, вот ты и будет король! Глазом на мир глядишь. А ну, -а -а. подожди. Рай откроется. как двадцать возов на Вот еще в одно место сбегаю и... Вот что, Во сне приснилось, будто епих меня обыграл. горшу шут я. а! Никита Семенович, Никита Семёныч! Бавраги у взяли? Взяли, как вылезали. Вот, так... Вот. А на лошадиных могилках? Почистую. Хорошо, хорошо. Ну, пущай себе епиха сказки слушай, а мы шуруй, ребята, шуруй, пошли. Ух ты, помет тут сколько! Семена! Аюшки! Кипик-то на старых барских конюшнях навоз отыскал! Тмуть мущую! Вот как! Во -во, вон и там и конюшны стояли! А то-то навоз возили. Да-да-да, навоз возили как стеклеваный хлеб, а? О, перегной, как стеклеваный хлеб! <những Fresnen Ricardo Doo> О, ну и отхватил. Ребятка, моя! Берите ловы, топоры и пить, поможем, Япихин! Поможем! Поможем! Чего это поможем? Кому это? Епиха? Навозец этот полет потом и кровью дедов и прадедов наших. Вот чего об этом забыть надо? О старом-то. Навозки этот не Епихин, а и наш! И все с этим согласны окончательно. Ну, вы это бласти! Ко мне ребятки! На штурму возьмем без никаких! Давай! Эх, Никита! Дей их, Сломачёва! Препознательно! Кто вам такой закон дал, чтобы так лупцеваться? На войсце это открыла бригада Чанцова? Ну? Ну, значит, на войсце Епихе принадлежит. Всё равно для колхоза мало, а епихи как в раз. И где ночь-то таскался? Ой, неугомонный. А О, где шатал, что? В церквлеке 17 разов голубиному помет сташно. А у епихи кто-то перегной спёр. Тану. Да, отписай. Голову бы за это свернуть. А тебе-то что? Да, как что? Колхоз общий. Ну, а еще партийка. Аннушка. Сынка бы нам заиметь. Вот, да. А ты ласковый. Не думал я. А да я и сам не думал. и затяжная дела пошла кручусь вот с утра до вечера а все крутится Же черт. Да что ты, мил человек? Стану я с таким дерьмом связываться. Ну, а вузу, что ли, насилие мало? Аннушка, ставь сама. Вот чего, я пихать. Давай-ка совет совместно держать. Давай совет! Давай совет! Он весна-то какая идет. Что твоя ядрелая детка? Аннушка, чей-ка у-чей-ка чей у Ну, тогда за влагой пошлем. Да ну, что ты! Давай выпьем раз в жизни. Что ты, слово выпьем? Ведь мы с тобой короли в кто еще такой неугомонный? Ты да я. Вот и все. И хозяйство у нас одно. Топором руби не разрубишь, пилой пили не распилишь. И вот я. Ипиха! Ипиха. Навоз нашли. Нашли навоз. На поле бригад Никиты Курьянова. Вон у него. У него у Никиты. Этого не могёт быть. Здесь какая-то обмешулка. Я вот тебе дам Вон по башке, и будет тогда обмешулка. Да чего сделаешь-то? В суд, что ли, подашь? Ещё скажут, вот моя башка, Никита. И я у тебя запру рыжий счет. Вот увидишь, увидишь. А -а -а. Суприка, а я уж спер. Ты зря, Никита. С навозом тут. А ты что нос суешь не в свое дело? Я к твоим курям не лезу. А надо лезь. И куры мои, и посев мой. Посев твой? Твой посев? Ну и поши, поши. А я, наверное, ну, к тебе к пойду, да? А я кирился на не пойдешь! Ты мне кто? Жена или просто Закс? Жена, не батрачка. И ты не шуми, язык-то привяжут. Смехарь, умордовать прикатили-то! Слыхали, Филан Савельевич, Савельевич, помордовались бригадины-то. Никита у епихи навоз спер, спер, ну и насмерть подрались, вот. альц да не сроду, не суды, а вокуды куды съебаются. Любознательно. Вот, гляди, гляди, к Никите пошли. Ну, дядюшка, полюбуйся на дело рук своих. Я чего-то не пойму. Может, потому не культурно? Ведь я мужик, в небо хворостина. Зачем навоз-то украл? Не для себя. А если бы ты для себя, так не я, милиционер с тобой разговаривал. Ну ты у него навоз украл. А он по осени возьмет, у тебя с поля хлеб увезет. Хлеб? Да хлеб! За хлеб башку свернел! Так вот и будете башки друг друга вертеть! Во! Во! Ты что? Пальцы до срода, не сюда и вол, кури сгибаются! Ах ты, философ! Изутель сырья! Судить тебя будем, дядечка. <small> Такого закона нет! А народная совесть, Никита Семенович. Кто хочет высказаться? А, а он пускай не зевает, Епиха. Да ульгу надо! Да ульгу надо! Возьмите. Да надо! надо! надо! А у нас, колхозники, Никита Семенович? Это брось, а то из бригадиров, прочь долой! Вот она, ржавщина! Никита Семенович, ну это уж воз не требуется. Ну вот, и, и прощена! Миська, Миська, твоя жена рожает. Идем скорей! Ну вот ты еще! Хишь ты, а? Хишь ты! Мебери! Сын родился! Сыном тебя! Ну вот, ну вот, видишь, ну вот и сын у нас родился. Подрастет, я его по торговой части пущу. Я тебе по такому случаю замешу. Дмитрий, иди другого примать. Другого? Рихнулась ты, что ли? знаю, что мать, вот, позорище какое! Господи, позорище какая. что случилось? У них на четверых родила, уродцы говорят. Наверно. А говорят нам ведь похож вариант-к вариант, говорят, говорят, Четыре сына, четыре. Один, с рогами, другой, морда, хряка, третий, лапы, лягушиные, четвертый, литой митий, Четыре слева, один, с рогами. другой, морда, хряк. третий лапы, лягушиные, четвертый, летой. митий, ла analog, lonton! С черта успуталось, cross-go от а человека не моё то, Ну как теперь явиться-то, а? Ну как? Кровь просмеют. Одного ставлю. Придушишь? А через тебя я в тюрьму, а? Нет! Нет. Душить не буду и кормить не буду. Ну что, дядя Никита, а? Я-то ведь, ну я-то теперь, вот, не выглядывай. Чего ж ты или? Для чего мужика довела? И разговор разный. Где? Действительно, как есть людские. Но только да? Кирилл Сироплович приехал. Это, <говорит> наверное, с актом приехали. Вадим, милицию еще позовут. Я, я теперь не по дороговой части. Я теперь по утерцерю маракуйю. Ну? да. Показывай! Сыновей-то! Сыновей, сыновей! А я тут шо? Это не я, это вон она! Вот она! И Вот исти на его! Вон она, водяная, водяная Недавно писали, одна американка троих родила! Экая благодать! Тебе бы такую благодать! Ничего, ничего! Утрем, американкам-то, а? А ну, отец, принеси-ка там у меня мешок. Ничего, ничего, Елена, крепись. Сегодня мы тебя в родильный дом отправим. Фотограф пришлем, снимем тебя. Снимем тебя и сыновей. А карточку пошлем. Товарищу Сталину. А я думала. Он подвинька крайнен. Ее он ничего. Нижегодский Кирилл Тиновольевич, чего там? Увидишь. Это вот Елена тебе, а я ребятам преданная. Да. И ты ж чай в этом деле замешан. Так это вот тебе, Дмитрий Петрович. Дмитрий Петрович. Тут вот 200 целковых от МТС. На, корми мать. Мы можем. Мы можем, Кирилл Синафонович. Ежели то, что понадобится государству, потому мы сознательны. Это сознательный, а только деньги -то передай матери, а то ведь пустишь по торговой части. Ух ты! Ты уже детский вел! Ну, Дмитрий, пеки блины, машь медом, <связь> И в гости зови. <смех> <смех> Это все тебе, Елена, за подвиг твой от нашего колхоза. Живи и торжествуй во славу! <смех> как оказалось, какие красавцы! Ты говорил, уродцы. Не помнится. Как не помню? Все время говорю не, не говорила. Не говорила. говорила, не говорила. Как, как ты говорил, все время Не говорила, помнится, урод. не говорила. В самом деле. Чего ж ты, Елена? Чей это не позоришься какая. Четверых иметь. А слава большая. Ответ Дмитрий Петрович. От меня на зубок. И вот что, Елена, прошу тебя, отрежь мне одного сынка. У меня дочка есть сына возьми. Это Сама рожала. Сама я прокормлю. Вот, мы сами, мы сами родители, мы сами родители. А Никит Семеншку. Я гором И все со мной согласны окончательно. Валяй, валяй, на Ярево. эх, вот, Егор, весна-то на каждую живность шевелит. Да не примут! Не примут заразу такую! Не примут! Ха -ха. Тебя примут! А его нет! Ну ты! Благая! всю руку пьешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Семен, гуля не надо. Сына гулянь-то, нет? Будет, сиденья. А тут у меня, понимаешь, спор с Анчуркой. Все. Она боит на нее, Егорка, похожа. А я говорю, на меня. Глянь. Да вот. как же он на тебя или на Анчурку. Чего? Ведь он же это. О, нет, где ты забу? Природа она так ведь сделала. Природа-то она умнее человека. А -а -а. Да. Егор, да гляди, книги и нос прям летой, твой. Ну да. Его. Никита Семен, когда чей думаешь? А когда на волке пузыри появятся? Старики ведь так баили. Смеется над нами дураками. Вот, слышь сошлись два дурака и таять друг от друга. Так ведь это на тобой. Не, нет. вот это уж на, тобой. Нет. Нет, нет, не на тобой. Не, на тобой, не, нет, не, на тобой, тобой. не. Глядик, пугачок тебе зачем-то? Эх, что, весна-то какая идет. Весна-то, а? Ну, истинное словцо. Пройди на крыльцо, поговори. Прошу. Чего ж не сеешь, знаешь поговорку, Сеешь грязь, будешь князь? Э, -э да ночь, ну, но, князья не в почете. Чего ты волынешь, сеять надо. Вот что товарищ Пугачев, хоть вы и районная власть, а я и вам скажу, земля, она зарства не любит. Я вот вечер был в поле, отгрев пахот, а щупал, а она материнская земля, еще студиона. А ты ее сея а не щупай. Что она? Девка, что ли? Серд задерживаешь и план срываешь. Да мне планы не на бумаге нужны. Мне хлебом государство кормить надо. Я вон кому слово дал. Товарищ сталин и не хочу, мил человек, моего сына оставлять с клеймом. Да ведь не твой. Ну ты. Не твоего ума это дело. И давай отцу, давай. Мы еще поговорим. Ты чего не сеешь? Нельзя сеять, товарищ Пугачев. Почему? Ведь вот Никита он не сеет, а он колдун на Земле. Чего скажет тому и быть? Я тебе говорю, сей. Сегодня сей. Давай. Сей. Донышка, глянь-ка, во, епих-то, сиит. Гляди-ка, что с курами-то с утра так дохнут. Да милый, да хороший, да башенки. Чего ты, мать, чего ты? Будь баловаться-то. Чума это. Навредили тут. Вот этому не верю, и в башку не лезет. Не было еще такой подлости на земле. Фу. Кур перетравить, все равно, что в хлеб плюнуть. А вот чума может, видел я ее на Кавказе. В один день двадцать тысяч унесла. дела за коровье, очень. Хорошо, что я еще сем выиграл. Семена в грязи не потопил. Хлеб будет, куры будут. Хлеб будет? Ну что ты, как В район еду. Семена наши пропали. В клещом семена заразили. Что? всех кур придется сжечь, а то зараза по всему району пойдет. Вот mm -hmm. до места себе не сыщу, кум Тоска меня гложет Слыхал? Семена в амбаре потравили И вон кур тоже А тебе чего чужая болячка? Я мужику, чей бы хлеб не пропал Тоска меня гложет И А ты пожалел бы меня хоть маленько, кум А чего плачешь, дурак? Ты не дурак. Ушел от меня. Ему-то радость нужно в миру искать. Радость все а он твою радость под Он она радость. Небось, каждую курочку мужик вывел. А не эти. А вот и дурак. Клопову надо душить не так, так этак. А он жал, хлеб пропал. Ты вот что запомни. За язык-то бывало на сажали. Сам знает не маленький. А ну-ка идем-ка. Зачем взял? Для прикрышки. Пущай, скажет Никита, на сто процентов коммунист с мозгой. Вот я состряпал с семенами. Чего? ты насчет семян-то зря. Чужую честь не одевай. идем идем к Плакущему. Стой. Так он вроде как помирал. Плакущев-то. Нарочно помирал. Нарочно жрать перестал. Ага. Вот Идем, идем. Ни огнем, ни кровью, Никита, нас не зальют. Мы сила. Соберемся, плюнем, и в разморе образуется. И ты действуй, Никита. Благословляю. Только одно помни. Одна веревка припасена на наши шеи. Ну иди. Иди. У нас в районе Пугачев сидит, да и повыше районщика есть. глянет суды всякой и скажет, кто тебя, земля, укутал в ласку свою, Никита Гурьянов, радость это радость. Ну что делать, земля? Земна попортили. Ведь все равно, что взять Мого ягорку, да и прирезать. Так каким же судом судить того, кто на горло радость? Каким? Ну отвечай, земля. Епиха! Епиха! Это ты, сволочь? Путешественник. Чего уставился? Чего? Я тебе навоз простил. Я тебе лошади из бригады давал. Я за тебя руку в колхозе подымал. Я тебя... Я тебя в сердце носил, а ты, какой ты колхозник. Я же у тебя был, Василий спрашивал, ты мне чего сказал? Когда пузыри на Волге пойдут, из-за тебя я семена попортил. Ты их попортил, не я, а ты. И курей ты в костер побросал. Вот тебя прибить, пришибить, да и ту ногой. контрасволочь! Подкосил ты меня, Епиха. И веры у меня в человека нет ни капли. Стой! Стой! Куда я тебя черт понес? Иди назад! Чего смотришь? Невеста, что ли? Найдем ну, домой. Ой, черт. Идем домой. Вижу Вижу, епиха, у тебя душа лучше моей. И вот тебе моя тайна. Ты знаешь, кто семена перебор? Нет. Лакуши. Да ну. Ты знаешь, кто на курчу упустил? Пугачев. Да что ты Вел ты откусил? Откусил мой бывшийку. Ну, ну ну говори говори Никита. Глянь-ка, во, сейчас повезут их гадов. А Курту нет. Ну ничего, ничего. ты поешь-ка вот яблочко. Моченого. Я тебе достал тут. Ешь и на село пойдем. С какими глазами, Никита? или силы не выколотишь. Я вон на какой то стал. Всеми перстами в землю вошел. От чего? От того, что ровня всем стал. Епихи ровня. Кириллу племешил. Ровня. Михаил Ивановичу Калинину. Ровня. Глядит, колдует. Эхэ, Ефист Семенович, ты чего это там выражишь? А теперь выражение не выражи, и так видно. Племян, а сколько, по-твоему, даст? А? Ну что ж, будиков двести. Э, это ты отвечаешь, как бывал я советской власти. Все три са Да ну, а я и не знал! <свист> так и скажу, Иосиф Весрионычек. Вот какие труды наши окриленные. Мы теперь в небо взвели. Как и А. Да. <свист> You, товарищи! знаменит. А напился? А, все же на месте. А именно на ну, доска, досках, доски. Видишь? А О, какие. А? Ну? Чего вам надо? А? Ничего им не надо. Хм? Вот, я им песню спою свою. Здорово, брат служивый, Куришь ли табачок? Трубочка на Дай курнем разок, трубочка дать Дай курнем. Ох, и жарко. Ой. Ну, а, давай, давай, Пашенька, давай, давай. Пусть, Пусть я жаль! Же... Часто я вижу себя маленьким Вместе с дядей Никитой Корчуем пни Вон там На гнилом болоте Никита мечтает развести тут огород Чтобы потом целкаши пригоршнями собирать Дикая затея На Никита уже страшно смотреть Он весь вытянулся и про него стали говорить. Вон, у никиты живот прирос к спине. И про меня тоже. Ну, говорят, Кирюшка вырастет. Тоже такой же будет, вроде Никит. У него амбарс пшеницы пшеницей был. А ел он черный хлеб. Пшеницу берег для базара. Овец имел, а ни одной овцы за всю жизнь не заколол. Так вот и жил. Да, разлишься. Стеша, а знаешь, за что я тебя полюбил? Давно полюбил. Вперед. Что же будем делать, Кирилл? Что ж то а? Из Волги бы воды взять и с Он где озорник, с ним бы сцепить? Закрывай, Юбки вон у баб отобрать, полок устроить и над полем его развесить, а? Постой. Не идешь это государство у нас большое помогут ездить его вот ну, и повали а кто Ну так вот пишу Что, не спится, Никита Семенович? Епихов, чего? Есть у меня одна думка. Ну-ну. Ты знаешь, что наши старики рассказывают про Миколину гору? Ну, чего? Будто там бездонное озеро было. Да ну, дуровину они а пори. Ты постой, ты постой. Может, они верно говорят. Так ведь там-то теперь озера нету. Ручьи там, ключи Нет. бегут. Может, то озеро, то земля в нутро затянула. А ведь и в и пиха. слухай, mm -hmm. что, ежели эту гору попробовать ну, взорвать всем народом? Да, а воду на поля. Верно. Иосиф Иссарионович, прощаюсь со мной в Кремле. Вы сказали, не забывайте нас, если надо, пишите. Дело срочное. Решили мы прорубать гору, и вот значит обращаемся к вам и просим вас. Мы ее поговорим. Спасибо, парень. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай, начинает Начинать надо кирилл. Ну, ну привет. Нам чем его? I Я был Надломим хребты, надломим, надломим хребты. Что, Митя, а? Отмотал, все, отмотал, не двинуть, не повернуть. Ничего, ничего, Митя. самого Сталина. А мы за труды твои, Никита Семенович, наделяем тебя и вас всех по 900 пудов каждому. А кроме всего прочего. 900 мы пудов. Ну-ка, дай, Сенката. Ну-ка, Егорушка, иди сюда. Да, чистосердечное зерно. Чего ты там колдуешь-то, Никита? Чего ты поешь да не там ни людей-то, Никит. Да уж Никита, припрячет! ха ха Никитин, амбаре берег, а сам ржанину ел. Вот Кирилл Псенофонович знает. Я верил в одно, в свой карман. Думаю, в этом и есть вся сила. А теперь вера переменилась и любовь в обратную сторону направилась. Чую, принадлежу я государству. Вот это отметина, это самая великая отметина. С этой отметиной нельзя роком пятиться. Надо идти вперед. А идти вперед, это значит народу верить. И я, я верю. сам нушкой такая и я с этим согласен! сыпь ребята хлеб обратно вам амбар понадобится бери закладай фундамент новой жизни для ягорки моего вот для всех ягора это люди пошел.